Спонсором этого видео стал канал Мистер Геймер. Если вы хотите послушать прям кайфовую музыку под крутые такие игрухи, то обязательно переходите по ссылочке в описании и подписывайтесь на него. Давайте добьем ему 50 подписчиков. Привет, мой дорогой друг! С тобой, как всегда, я, мистер Кошник. И у меня есть для кого-то, наверное, очень радостная новость. Мне все-таки восстановили этот канал на ютубе. А тот, кто ничего не понял, обязательно посмотрите по ссылочке в описании мой видеоролик на втором канале. Там я все подробно объяснил. А сегодня у нас вторая часть худших ютуберов. И я немножко решил поменять оценку самих каналов. Я решил оценивать их не по пятибалльной шкале, а по десятибалльной шкале. И таким образом, в конце сезона, если что, в сезоне будет пять эпизодов, я сделаю подробную таблицу и расскажу, кто лучший, кто худший. И может быть, даже лучшему диаским ну, там, денежку, если не знаю, как получится. Ребята, есть у меня еще одна просьба. Давайте наберем под этим видео 100 лайков, ведь под прошлой частью вы привели просто невероятный актив. Целых 300 лайков, как-никак. Ну и спускайся, ставь лайк, а мы переходим к первому претенденту. ради в Вот так вот я прокачался. Тут у меня... Есть вот такие вот персонажи вот шели есть. Это... Первый минус это конечно варикордер и микрофон где он у тебя как ты его держишь что у тебя такой звук третий минус это конечно же качество видео разрешение максимальное под его видео составило 480p и я не знаю наверное у многих школьников когда они начинают такое плохое качество. Ведь даже у меня так было. Еще один минус это то, что в видео нет монтажа, и он даже не попытался подогнать его к размеру 16 на 9. А это уже, как мы знаем, большой минус. Павдом медленный, ну ладно. Зато а там кольт. Еще такой конкретный минус. Его очень скучно смотреть. Ну вы, ну вы посудите. Ну он? ни музыки, ни монтажа нету. Какой смысл его смотреть? Прям сколько скучно. А давайте посмотрим название канала. Канал называется Black Motor Roblox. Какое же здесь оформление? Оформление здесь нет, им даже и не пахнет. И что мы ему можем поставить? Здесь конкретно у него нет ни одного плюса. Поэтому я ставлю ему единицу. Ну извини, парень, ты больше не заслуживаешь. Этот школьник мне не зашел, а давайте посмотрим следующего школьника. Ребята, прямо во время записи этого видео мне написал Слава, он сказал, что наконец-то он восстановил свой канал, но ему не удалось восстановить видео, потому что хакер какой-то, который его взломал, их удалил. Так что давайте перейдем по ссылочке в описании и подпишемся на него. И всем привет, я Геймер Бро, и сегодня мы будем играть в Браустерс, да, давно я не играл, да, не обращайте на вот это вот читы в GTA 5, я их скачал просто... Первый минус это то, что все видео просто вертикальное. Он даже не задумался об этом. Не перевернул видео. Это просто трэш. Это смотреть невозможно. Зачем ты это выкладывал, я не понимаю. А в правом углу экрана что? В Корбер. я не понимаю школьникам, что так сложно его крякнуть что ли. Еще один минус это, конечно же, качество видео. Всего 360 пи, а все остальные минусы, как и у прошлого школьника. И я хочу вам показать, как выглядит все его видео, просто вот как оно загружено было. Давайте, чтобы вы не напрягались, я просто его переверну. Опа, одинаковый скин на кольта. Так. Главное, встретимся, он нормально. У этого школьника все то же самое, что и у прошлого школьника. Его также скучно смотреть. Не знаю, хоть бы музыки на фон добавил. И конечно, очень большой минус, то что видео вертикальное, его просто невозможно смотреть. я сейчас просто уже скучаю по первым участникам. Название у канала оригинальное и все же какое-никакое есть оформление. Поэтому я ему давайте поставлю двоечку. Приплюсуем ему бал чистый из -за оформления. И таких победителей нам не надо даже. Давайте придем к последнему участнику. собаки. Минусы практически все те же, что и у прошлых участников. Его плохо слышно, конечно же, Мэбизен. И что? Зачем ты это выкладывал? Плохое качество вновь. Всего 480 пи. Это очень мало. Ну и конечно же название канала. Геймера 6. Хотя оригинально, но нет ни оформления, ничего нет на канале. Я сейчас прям чую Школьники, которые попали в этот топ сразу после этого видео, начнут мне там писать оскорбления, угрозы, что меня убьют и так далее. Что эмс, эмс, эмс. я тебе могу сказать геймеров 6 тебя также скучно смотреть тебе надо больше добавить монтажа и купить себе нормальный микрофон чтобы хотя бы голос был нормальный извини меня конечно но больше единицы за это я не могу поставить и скорее всего это самая худшая тройка в этом сезоне ведь на троих из 30 возможных баллов они набрали всего 4 ну... Это очень плохо, ребята. И сейчас на ваших гранах таблица за последние два выпуска. Лидирует пока что Кейт Тимофей. Я думаю, у него есть все шансы выиграть этот сезон. И еще я тут ошибки у кое-какого блогера исправил. Это Геймер А6. Потому что он написал неправильное слово ⁇ геймер ⁇ по-английски, как по-русски. Как-то это тупо получилось, да? И если ты засмотрел этот видеоролик до конца, я хочу сказать тебе огромное спасибо. Пожалуйста, поставь лайк. Давайте добьем 100 лайков под этим видеороликом. И подпишись на канал. И я хочу за это лето набрать 3000 подписчиков. И ты мне можешь очень помочь с этим. И всем спасибо за просмотр. Всем пока!